Объясним, почему тела восстанавливают свою форму. Закрепим один конец резинового шнура и будем его растягивать, прикладывая к нему силу F. При этом увеличится расстояние между молекулами резины. Равнодействующей сил взаимодействия между молекулами станет сила притяжения, которая стремится вернуть их в первоначальное положение. Это и есть сила упругости. После прекращения действия силы тело примет первоначальную форму и сила упругостей исчезнет.